Да, мужик, ты не ошибся. Это материал про на 45 которого, в принципе, не должно было быть от слова совсем. Я, к слову, просто по фану в телегу выложил пост с Дамаском на на 45 да и дополнил его предложением о сборе одной тысячи клоунов под постом. Ну и, чтобы понимали, уважаемые дяди, в этот же день все наколотили. М -м да, и, поняв, что дело пахнет жареным, я решил себя, ну, типа, подстраховать следующим постом. Но что-то пошло не так. Здорово, мужские мужчины! К слову, на Телеграм подписывайтесь после просмотра этого, мягко скажем, особого материала. Давайте лупанем небольшой дисклеймер. Я ни в коем случае не продвигаю игру с данной пушкой-говнюшкой. Как говорится, просто выполняю челлендж. Да, забавно, конечно, что я и сборку тут покажу и расскажу про особенности геймплея. Но, честное слово, я не рекомендую играть с данным аппаратом. И одна из главных причин это неистовое уничтожение вашего аима. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Два года назад я уже делал обзор на на 45, и то, что мы имеем сейчас, это просто небо и земля. Да и славно на самом деле, ибо эта волынка вообще непонятно по каким причинам появилась у нас в игре. Из всех оружий самая дурная репутация все-таки у нее не просто так. Ибо абсолютно любой не суперсильный парнишка мог тогда заб брать с ней MVP в катке без труда. Трекать и выцеливать соперников не надо, просто шибани рядом и вот тебе изи килл. Сейчас же NA-45 немного урезана по темпу стрельбы, ей сделали внушительную отдачу после выстрелов и, конечно же, сделали неадекватные рывки при попадании по нам. Повторюсь, это все хорошо, ибо затейников с NA-45 уже не встреч, как это было два года тому назад. На всякий пожарный набор, напомню, как обезопасить себя от противника с этим чудом инженерной мысли. Ваш главный друг это перк саперный жилет. С ним вам суперфиолетово будет на выстрелы НА-45. Тупо не хватит урона от взрыва, чтобы вас остановить. Второй ваш верный друг это тактический девайс активная защита. Она отбивает выстрелы НА-45, делая противника с ней беспомощным. Я надеюсь вы это запомнили, но ну, а кто-то просто в память освежил и бом мы переходим к самой сладости, ну, точнее, вернее сказать, к самой грязной грязи. Объективно, конечно же, играть с Ино-45 можно, как и с любой другой пушкой. Но сейчас это такая урезанная хрень, что к ней по-любому нужно брать сопортящий второстепенный ган. Хотя в моем случае Дигл был далеко не второстепенным, а как раз-таки наоборот. Так вот, глядя на геймплей, становится понятно, что соло-гранатомет это полная хрень. Поэтому стоит учитывать это... Стоп, хотя о чем это я говорю? Инфа чисто для общего развития ничего не Учитывайте, забейте. Сначала, кстати, у меня в комплекте был перк на взводе, и я думал, что это гипер круто. Но нет, сюда он особо не подходит, так как это не снайперская винтовка, стоит понимать. Да, вообще, на самом деле, сюда мало что заходит, но вот про синий перк подрывник помнить следует. Ибо с помощью него бафается урон от взрывов. Это на тестах я еще два года назад проверял, так что это must have. Такой же must have, как магазин CP Donaut. Все знают, что Сережка с отличной скидкой зарядит CP-шки на аккаунт или боевой пропуск вышлет. Даже если у тебя магазин в игре закрыт. Скажу по секрету, у CP Донат скоро кругленькая дата, когда в телеграм-канале стукнет 10 тысяч подписчиков, а администрация лупанет масштабный конкурс на 30 тысяч CP или на БПшечки, если у кого-то магазин закрыт. Скорее всего, такой движ, наверное, уже идет, поэтому обязательно проверь, не стой в стороне. После просмотра данного эпизода залетай по ссылке в описании и кайфуй! Мы их, к слову, тоже продолжаем кайфовать и чекаем сборку. Всегда следует начинать с брезантных боеприпасов, которые вносят хороший урон со взрывов. Повторюсь, к ним обязательно нужно брать перк подрывник, дабы усилить дамаг. Также нужно повесить перк ловкость рук, чтобы хоть как-то ускорить перезарядку гранатомета. Это тоже обязательно. Ибо перезарядка здесь неотъемлемая часть геймплея, которую, кстати, нельзя скипнуть. Это тоже своего рода такой нерв, ибо раньше, ее можно было немножечко сократить Чуть-чуть ускоряем время прицеливания Комбинации перков тактический лазер и особым легким стволом Но на сдачу устойчивый приклад Он все-таки нужен для того, чтобы перекрестие прицела в нормальном положении у нас было Да и стабильность тоже в прицеливании немножечко улучшается Это, кстати, тоже важная такая хрень и такой параметр, который разработчики немножечко здесь ухудшили Запамятовал сказать, что зеленый перк-кураж отлично подходит для на 45 Потому что во время перезарядки мы становимся немножечко такими неподвижными, а вот с этим перком у нас все очень классно получается, и мобильность очень хорошая сохраняется. Но вообще, как я и говорил ранее, это не та пушка-говнюшка, которая была два года назад. Это побитая, порезанная, угнетенная волынка, которая, по моему частному мнению, нужно вообще удалить из игры давно, ибо будущего у нее нет. Говоря про будущее, я подразумеваю бафы. Такая практика оживления невостребованных пушек у разработчиков давно наблюдается. Просто добавь легендарочку, либо в БПшничек засунь охрененный скин, апни пушку и все, все, покупаем, берем, кайфуем. Цена 45, скорее всего, такого не будет, ибо в комьюнити от нее все открещиваются. Пожалуй, это самая неуважаемая пушечка у подавляющего большинства игроков, хотя сейчас на самом деле она не так опасно поэтому можно выдохнуть в рейтинге не будет наплыва и нашников после данного эпизода К тому же правила противодействия таким игрокам очень простые сборочку на дигл скину свой телеграм-канал в комментарии к посту о на 45 но теперь для вас челлендж вы мне значит кидаете теперь вам пишите дохранишь комментариев go cringe я еще что-нибудь подобное сделаю на какой-нибудь говнокомплект либо на какой-нибудь говноган да и кулаки че заряжайте 1000 по 2 чтобы все было супер хорошо Хорошо, вы договорились, но это был Огнянский. Все только начинается.